Вот, дорогие мои друзья, ну, собственно, здесь хоть и начинается матч, при этом при всем начинается он с паузы от коллектива из СНГ СНГшные у команды уже сегодня представляют Сори, Надь Дорофеева, Вайпер, Трибуны, папа, папа, пауте ну, а румыны, это, собственно говоря, Манескин, Ш... Бим-бам-бум, Ники и Альпака Вот такие коллективы сегодня будут радовать вас и меня в том числе Интересным Counter-Strike'ом, я надеюсь Удачи, бро, шахрух, спасибо большое, еще раз повторяю, ребята, вам всем приятного просмотра, ну и, конечно же, хорошего настроения, желаю вам получить весь спектр хороших эмоций позитивных при просмотре данного события, напоминаю, матч проходит на карте Мираж в формате Best of 1, второй карты не будет, и, естественно, не будет никакой третьей. Все ограничится и решится именно здесь и сейчас. В обороне начинают ребята из СНГ, и румыны будут атаковать. Естественно, сильная страна, как вы понимаете, находится за э, ЦИС, Тим. Ну, а вот румыны Румынам пока что немножечко не повезло Напоминаю, также вы можете отдать в чатике На ютубе голос Команде, которая, как вы думаете Должна победить в этом матче Пока что со счетом 52% против 48 лидируют румыны И врывается Манескин вместе со своими тиммейтами В зигзаг Чудным образом каким-то забирают папауты. По Сори! Вот это да! Притаился за углом, сделал даблкил Тем не менее, размен все-таки какой-то последовал есть Юспу, Ники, ох ты, какой хэдшот, отправляется пушить кухню, зачем? Пушить кухню точно было здесь не самое лучшее решение, и в результате игроки обороны приходят на ретейк, ситуация 2 в одного, и, блин, вайпер ставит финальный хэдшот в пистолетном раунде, как бы подводя черту. Увы и ах, но пистолетный раунд, хоть и начинался весьма и весьма недурно для румынов, но... Скажем так, успешно закончить его не получилось. Румыны атаковать звучит страшно. А почему-то... Почему, Юр? Почему бы и нет? Может быть, в Румынии тоже есть нормальные каэсеры, так скажем. А почему нет? А вот просто почему нет? Было бы интересно, на самом деле. Я лично с румынской кс сценой не знаком. И вообще было бы интересно прочувствовать, так скажем, на себе, есть ли она, в принципе, как явление самое... Сцена, ну вот удается зайти на точку А, пассивное удержание от ребят из СНГ, какая тайминговая дымовая граната в руках у трибуна, грусть, грусть, печаль и тоска, к сожалению, теперь ретейк от СНГ, ребят, Надя Дорофеева минус USP. папа Утте забирает Ш, а дальше здесь бим-бам-бум пытается стрелять в своего тиммейта, но благо, конечно же, на фасткапе Friendly Fire отключен. Папауте 9 хп. Спасается бегством. И вполне возможно, кстати, его кто-нибудь найдет. И все-таки убежать и заставить эмку не получится. Но это проблема большинства коллективов, которые обороняются и делают это весьма закрыто. То есть весь этот раунд отражение э, того, насколько все бывает плохо, когда оборона стоит слишком закрыта Действия игроков атаки порой становятся не самыми очевидными И точка может быть потеряна, ну, просто вот по щелчку пальцев Как бы здесь потеряли момент, когда атака выходила на точку А И в результате румыны этим и воспользовались Выбили девайсы, выбили частичную экономику из ребята за СНГ Счет становится 1-1, и приятно понимать, это один засевленный девайс навряд ли сможет, в принципе, как-то вменяемо спасать игру для СНГшного коллектива. Но ну и тут выход на точку Б виднеется. Блинк Вайпер, кстати, сейчас находится под бельем, слышит выбегающих соперников, но не смог настучать оппоненту по голове, хотя оставил Ш. Целых 17 хп, хаешечка от трибуны его добивает, минус от Альпаки, и 3 в 4... Можно пробовать, конечно, ретейкать, э, но, наверное, опять нужно идти и сейвить эту эмку. Ту самую треклятую эмку, которую сейвил. Папа! Вот это нахрен Найдя Дорофеева, серьезно! <смех> просто даблкил одновременно одной пулей. Кошмар! <смех> Кошмар! Как такое могло получиться? Румыны просто встали в линию. <смех> Простите, дамы и господа, аж. дыхание перехватило от такого момента Вот это, черт возьми, ретейк Максимально неожиданный и очень-очень-очень непредсказуемый момент Вот такого я точно не ожидал Что просто, в принципе, один Дигл решит исход этого раунда Так, что там в чатике, пока у нас пауза вторая, кстати говоря, пауза от СНГ, ребят Дорофеева, если не ошибаюсь, парень Ну, очевидно, конечно же ХЗ, как в Румынии, у нас в Беларуси сцена КС попсовая. Ну, она есть, а мне вот как раз-таки интересно, есть ли сцена КС -а вообще в Румынии, в принципе. Просто я не знаю ни одной профессиональной команды, которая играла бы под этим флагом. Кстати, в чатике, ребята, если кто-то знает, скажите, мне было бы интересно узнать. Может быть, действительно, какие-то профессионалы родом с Румынии были, но я просто этот момент как-то пропустил. Как мне кажется. Ну, чертовски здоровский раунд в исполнении СНГ, ребят Не побоялись пойти ретейкать, собственно, это и принесло победу в раунде Может быть и... Хотя нет, Папа Уто, если пошел бы ретейк совершать в соло с 9 хелспоинтами во втором раунде этой встречи Ну, очевидно, ничего хорошего бы не произошло но пока 2-1, но румыны, однако, показали, что они, в общем-то, способны на какую-то борьбу и приблизительно равную конкуренцию В очередной раз проход через мидл на зигзаг и на точку А И в команде СНГ стоит два игрока, ФК, супер, отличное начало раунда Ну, я надеюсь, как-то реабилитация этого всего в дальнейшем последует Хотя, ну, сори, и кто у нас еще? И, наверное, трибун стояла ФК, да? Но сейчас очнулся ну, теперь выбивать Выбивать соперника всегда тяжело, тем более с точки Б Хотя в предыдущем раунде мы увидели, что это было достаточно просто Бим-бам-бум, Манескины и Альпака по минусу, сори Ну, АФК он вообще стоит на точке А ну тут надо, и... я не знаю, что делать Ну, <dış> well, в принципе, конечно, нужно идти умирать в надежде, что удастся перед смертью у кого-то хотя бы девайс отчимить Ну, либо так, либо такой вариант э, Спрейдаун не заходит И минус от бим-бам-бума Дорогие друзья, это 2-2 Пацаны курить ходили Но забавно, забавно, если это действительно так э, Тем не менее, конечно, не понимаю, почему именно два игрока куда-то умудрились отлучиться в ходе уже начавшегося матча Ну ладно, одно дело, когда Там, типа, между Первой и второй картой, например Ох ты как, альпака на ходу Просто бежит, жмет, естественно, это не приносит Никаких дивидендов Надя Дорофеева вместе с вайпером По минусу, но, тем не менее, размены от румынов Продолжают оказывать давление на СНГ-тим, Сори и Трибун Остаются вдвоем Хаешка прилетает под трибуны Весьма-весьма и -весьма болезненно Трибун забирает Ники, нужно успеть перезарядиться, и тут же появляется Сори на халпе, последним остается Бим-Бам-Бум, и в упоре в непростой перестрелке Бим-Бам-Бум все-таки уступает э, своему оппоненту с никнеймом Сори, и раунд остается за СНГ команды. неожиданная опять-таки развязка, СНГ команда вроде бы играет, ну, неплохо. Объективно, скажем, где-то какие-то ретейки, они все-таки доводят до логической концовки С победным результатом для своей команды Но румыны при этом, надо сказать, постоянно точки занимают И это, наверное, в какой-то степени даже куда важнее, чем постоянные ретейки от c -Steam. Ведь можно же играть и без ретейков Ну... Очередной раунд на точку Б В окне у нас взорвали Папауты И снова трудности И заметьте, уже не первый раз Трудности у СНГ команды Как раз таки на точке Б Сейчас могут произойти Я не думаю, что будет какая-то перетяжка на точку А Хотя она имеет место быть Ее можно, в общем-то, выполнить и здесь Надя Дорофеева забирает шим, ну а дальше Манескин с Альпакой разменивают, убив сразу двух игроков обороны, следом погибает и третий, но тут остается Вайпер 1 в 3, позиция у Вайпера далека от той, которую хотелось бы видеть СНГ команде, ну аккуратно все попытался прочекать, а вот соперника в кухне... Толком сразу разглядеть не сумел, из-за этого потерял половину своего лайфбара, ну и вторую половину бим-бам-бум с него все-таки также снял. 3-3. Ну, если не сказать, что матч проходит прям вот, как говорится, ноздря в ноздрю, то это, наверное, ничего не сказать. Очень и очень уверенная игра от атаки. Пока что румынами я прям... я прям поражен, Честно слово. Ну, весь боепотенциал свой раскидал альпака, хаешка в окно, к сожалению, не залетела. Папа Уте, вот это шлепнул. Вайпер минус USP. Ну и чё, серьезно? Вот прям... <laughs> прям так легко, румына отдают раунд. А хотя, правда, конечно, еще пока они его не отдали, но в любой момент все-таки это может произойти. Бим-бам-бум, минус папауте. По Есть два девайса, к слову сказать, у СНГ ребят. И они могут реализовать эти самые девайсы, но, однако, чем дольше. Я считаю, ковыряются СНГшники в этой ситуации, тем сложнее будет что-то здесь делать. Манецкин, С Сдегла отхватывает по голове, от а тут трибуна, бим-бам-бум последний. Попытка спастись в яме неуспешно, трибун попадает в голову оппонента, и это 4-3. Раунд туда, раунд туда. Все, собственно, опять же, стандартно. Нестандартно разве что происходит этот матч в целом. Потому что оборона, как я сказал в начале э, этой бойни, все-таки сильная сторона. И оборона должна забирать, ну, подавляющее большинство раундов. Из этого я могу сделать вывод, что у команды СНГ... Во второй половине реально могут быть достаточно серьезные проблемы, когда они перейдут в атаку. Если румыны будут обороняться не хуже того, как их атакуют, то тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком широкий стрейф от... Упс, сори. И действительно, упс, сори. Но извиняться нужно, конечно же, у своей команды, потому что теперь как это отбивать? Надя Дорофеева. Находится сейчас в кухне. Выход на чек. И не видит соперников. Минус от Вайпера. Минус от Альпаки. Ну, тут можно уже попробовать, в общем-то, дефать. Надя прикрывает вайпера, хотя вайпер и сам достаточно неплохо справляется забрать соперника из зигзага. Бим-бам-бум! Вообще не удел. Где-то путешествовал очень далеко и в результате прибежал. Как раз в тот момент, когда бомбу уже раздефьюзили, немножко подставил, так скажем, свою команду. Хотя, простите, дорогие друзья, даже появившись, так скажем... Ну, непосредственно в окнах На бэка Далеко не факт, что он Успел бы спасти этот раунд Хотя, да, он мог бы попасть в голову вайпера, но Соперников рядом было достаточно много, а времени, в принципе, хватало на Дефьюз. Но Папа Уто совершает достаточно распространённую ошибку. Это два раунда подряд стоять в одной и той же позиции. Манескин забирает Вайпера, который загулял в смоках. И точка А, видимо, падает безвозвратно. Надя Дорофеева вместе с трибуном остаются вдвоем. Трибун, кстати, у нас занимал позицию под КТ. Но это минус от Манескина. И Надя Дорофеева. Спрейдаун. Отличный даблкилл. Ох ты, какой град КАЕшик-то прилетает в КТ-респаун. Но 38 хп по-прежнему имеется у игрока обороны. И флешка залетающая за спину. И ошибка от Манескина. А теперь уже нужно забирать двух соперников. Вот это хэдшоп! Но только ей сможет спасти Надю и ее команду. И это, черт возьми, Эйс, дорогие друзья. Вот эта игра. И есть дефьюз ты для того, чтобы спасти этот раунд. Просто головокружительная игра от игрока с никнеймом Нади Дорофеева. И это 6 Дорогие мои зрители, просто улетнейший раунд в исполнении всего-навсего одного игрока обороны При том, что все остальные ребята из СНГ-тим как бы в этом раунде ничего такого вменяемого-то по факту И не сделали, кроме как только помогли ребятам из Румынии выйти на ситуацию 5 в 1 Но, как вы видите, даже 5 в 1 не всегда выигрывается И Папа Ут снова занимает позицию на коврах Снова... С... А, ну на этот раз не один, все, окей, окей а, Манескин, минус Надь Дорофеева, а следом и Сори падает, да Ну вот, в общем-то, вышел поджим с точки А, а толку от этого поджима, если выход э, от команды Румынии последовал на точку А Аль... На точку Б, простите, Альпака Я просто, когда увидел, что он сделал, я был немножечко в шоке ну что, Вайпер, может быть, повторит подвиг своего тиммейта Нади и сумеет э, сделать что-то интересное, сумеет сделать э, клатч 5 в 1, но здесь, конечно, опять же, можно смело даже и не надеяться, ситуация совсем иная, гораздо меньше времени и, во-первых, точка даже другая. Да? Точку Б ретейкнуть с Б-ковров при этом еще и придя, ну, сложно достаточно. 6-4. Ну, приятно, что румыны все еще здесь. Однако СНГ-тим, я думаю, должны были получить достаточно неплохой моральный буст после того, как 1 в 5 раунд все-таки выигрывается. Опять парное занятие у нас... Не, не парное, простите, у нас стак на точке А, в то время как выход на точку Б на Надю Дорофееву, который борется. Ну, просто, насколько я знаю, это человек, как мне здесь И в чатике даже уточнили. Ну, ну, уже нужно добивать, но нет. И тиммейты до сих пор еще не перетянулись. Но почему СНГ, ребята, так медленно действуют? Надя Дорофеева горела. Горела адским пламенем на точке Б и... Пожалуйста, вот что что теперь Просто парни приходят и Выигрывают, ну не выигрывают, ладно Объективными здесь уже, мне кажется Не выигрывается, потому что, ну, два дигла, Не верю при всем желании Хотя 20 секунд до конца раунда Автомат Калашникова поднимается от трибуна Но минус от Ш И Папа хороший хэдшот Один на один С бим-бам-бумом, ну, тут находится На белье и уже, в общем-то Как бы, тут есть, кстати, дефюз ты, но, по-моему, не хватит одной секунды. Ой-ой-ой-ой, успевает! Нежданчик, дамы и господа, вот это действительно неожиданность. 7-4 в пользу СНГ Тим. На последней секунде Папаута сделал нереальнейшее, успел. Саша, я не уточнял, могу ошибиться по поводу Дорофеева. А, все, все, понял. Ну, тогда будем называть ее... Её... Именно ее... Надю Дорофееву девушкой Потому что, ну, коли уж никнейм женский Не будем называть э, Женский никнейм мужским Родом Все-таки это будет как-то неправильно Альпака минус сори, ну и 4 в 5 В очередной раз, как бы, Надя Дорофеева Отправляется спасать точку Б Видит соперника, хороший кутшот, минус Ш Бим-бам-бум, минус трибун Надя Дорофеева минус Альпака Манескин на этот раз забирает Вайпера, но гибнет От рук все той же самой Надя Одна в два остается Наденька Фейк по дефьюзу Ожидаемый, но соперники были в слишком хороших позициях Будем называть ее им Нет, будем называть ее ей все-таки Я считаю, это будет как-то правильнее 7-5, дорогие друзья, румыны, румыны продолжают догонять оппонентов, это будет, конечно, очень сложно реализовать, я имею в виду, конечно же, победу э, по итогам первой половины, скорее всего, это и нереализуемо Миха1983, приветствую, 12 раундов уже, кстати говоря, позади, Папа Уте в упоре Забирает бомб Кэри этого раунда у румынов Бомба выпадает, но, к сожалению, погибает папауты, Поэтому бомбу теперь получается забрать у румынов И с разменами они все-таки продавливают точку Б Трибун последний У трибуна, кстати, нет девайса, есть только Дигл И это, естественно, не поможет ему выиграть Скорее, наоборот, срезает шансы на победу Ну и, как следствие, вы сами видите, 7-6 очень большие ошибки периодически совершают На самом-то деле, конечно, в обороне СНГ, ребята При вот прям большом-большом желании Можно было бы на самом деле румынов закрывать Чуть-чуть с большим счетом, конечно Чем 7-6 Ну, как-то надо позиционно Все-таки стоять чуть-чуть правильнее И Надя Дорофеева, видимо, обиделась Что постоянно точку Б пушат И ее там убивают И в результате решила эту точку отдать Папа Утте вместе с трибуном пытались защищать точку Б, но это оказалось не самым удачным планом, так скажем. Реализация этого плана немного подкачала, и парни смогли сделать только один минус. Но ну, следом еще и Вайпер погиб в кухне. Также погибает Сори, Надя Дорофеева. Снова нужно делать кучу фрагов, ну, как минимум четыре. Э, как минимум четыре, один из них уже был сделан, а вот, кстати говоря, не заставляет себя ждать и второй. Ну, соперников на форсте нет. И, очевидно, поставлены. боби боже мой! Них погибает от рук Нади. И последним остается Альпака с 15 хелспоинтами. Бомба установлена под зигзаг. И это дефьюз до того. Ну и, конечно же, альпака простреливает. Очевидно, что времени у Нади хватало только лишь э -э дефать. И не более того. 7-7. Блин, а румыны-то могут, кстати Могут, ну вот, например, тот же самый Альпака и Манескин по 16 килов При этом взгляните на статистику СНГ, ребят Там пока что только Надя играет а, Брос, здорово, я давно подписан Можно вопрос? Конечно, можно А вы стримите доту 1? Ну, если кто-то Закажет, то непременно, конечно же Я смогу ее, в общем-то, прокомментировать но вообще, в принципе, это э, не мой профиль, так скажем Да, мой профиль все-таки Counter-Strike Но прокомментировать в теории я могу практически любую игру Любой баттер, батл рояль в духе PUBG, Call of Duty и так далее Сори, последние 2 хп Ну, в общем, очередной раунд цистим э, провалили Если можно так сказать, слышали, как под конец каска зазвенела я думаю, вы должны были это слышать. Просто такой звонкий бздынь. Итак, румыны выиграли первую половину со счетом 8-7. Респект ребятам. Смогли. Смогли таки в атаке проявить себя как весьма и весьма слаженно работающий коллектив На самом деле, конечно, ничего такого сверхумного румыны и не делали Просто постоянно били в самое слабое место команды из СНГ Кстати, ребята из СНГ сейчас тоже пытаются сделать нечто подобное Постановка бомбы на точке Б и Папаут забирает в размен своего соперника с ником Альпака! Следом очередной размен. Ситуация 3 в 3. Игроки атаки копались на точке Б. И, видимо, здесь уже особой то удачи нет. Хотя, хотя, вот тут зря. Вот очень зря. Сори сейчас полез в перестрелку с Манескином. Манескин в результате сделал два минуса, но не хватило его на вайпера. Вайпер вытаскивает раунд для своего коллектива. Плюс деньги. И, в общем-то, все. Налаживается у СНГ-тим, но, правда, опять-таки, пока не появятся девайсы у румын. В городе Карши был чемпионат в Узбекистане по 1,6. Когда выйдет видео? Видео выйдет, вероятнее всего, на следующей неделе, но, возможно, через неделю. Вот, приблизительно как-то так. Чемпионат был 2-3 дня назад. 24 числа, если я не ошибаюсь, проходил чемпионат. Но комментировать, как я уже сказал, скорее всего, я его буду в начале августа. Надя Дорофеева, с хаешки минус ш, ну и уже, как вы видите, погиб э, Манескин. ух ты, ух а, ты, альпака, да елки палки отнимите у этого человека пистолет, вы видите, какой беспредел он здесь учинил, заканчиваются патроны у Нади, минус от альпаки, и, боже мой, трибун забирает Ники. Ситуация 1 в 1, 13 хп у Альпаки, но у него есть девайс, а у трибуна девайса нет. Но есть бомба, бомбой, конечно, соперника навряд ли можно будет напугать, и позиция у Альпаки максимально хорошая. Если трибун откроется, то тут, скорее всего, будет прям ГГ, а оно и так будет, черт возьми. Ну, камон, камон. Ну, куст там был или нет, нет, не знаю, к сожалению. У меня нет информации о том, кто участвовал в этом турнире, но надо следить. Следить за каналом, вся информация в ближайшее время появится на канале. 9-8, румыны взяли раунд. Возможно, зададитесь вопросом, каким образом они его смогли взять. Я вам скажу, они его смогли взять. За счет того, что несколько игроков атаки не купили арморы. Вот потому что просто, да, все уперлось в армор. Как вы видели, альпака, находясь на... На хлпе Смог сделать э, дабл -кил, И первый из этих дабл Первый из этих двух минусов Был ваншотом с юспа Это говорит о том, что второй армор не был куплен Надя Дорофееву И бим-бам-бум перед смертью Тоже, кстати, дабл успел сделать Поэтому ситуация 3 в 3 С занятым зигзагом и частично занятым Мидом Пока что непонятно, куда в итоге двинут э, Ребята из команды СНГ Но в коннекторе есть сопротивление Блин, квайпер. Ну зачем стрелять в Это непонятно, Надя Дорофеева минус некий, и последним остается тот самый Альпака А он, кстати, сидит на точке Б, а точка Б в этом раунде, кстати, разыгрываться не будет, так как СНГ ребята все-таки определились с выходом, и выход у них последовал на спот А Ну а Альпака, ой, какие тайминговые флешки он пытается бросать, а ну как не повезло, достал гранату, и тут же соперник перед лицом появляется Надя Дорофеева И зарисовка, которая называется Вышла посмотреть В спине оказывается Упс, сори Ну и кроме как пытаться давить точку А У Альпаки вариантов не остается В противном случае его будут давить с двух сторон и, конечно же, Вайпер, благодаря позиции в коврах, выигрывает эту ситуацию, ну а счет становится 9-9. Вот вообще ни черта непонятно, кто окажется сильнее вообще, что в первой половине СНГ-тим не пользовались тем, что они играют в сильной стороне. Точно так же и румыны. Сейчас во второй половине, то... полове, господи, простите, во второй половине, конечно же, э, не это то уж как сильно пользуется сильной своей стороной. При этом, кстати, сейчас не осталось экономики, то есть придется играть с пистолетами, но, в общем-то, это не смертельно. Румыны на пистолетах тоже могут. Мы уже с вами видели неоднократные ситуации, в которых румыны могли. На форсте у нас сейчас притаился один из игроков с девайсом, единственным девайсом, и это был шип. Но, как вы видите, даблкил от Сори минус от Вайпера, Ники последний, его съедает все тот же самый Вайпер, и счет в матче становится 10-9, но на этот раз уже в пользу СНГ-тим, дорогие мои друзья. Вот такие вот перевороты игры у нас периодически происходят, СНГ-команда то вырываются вперед, то румыны потом вспоминают, что они тоже, в общем-то, хотят выиграть этот шоу-матч, и... Берут бразды правления в этом матче Так скажем, в свои руки Но снова пистолеты Факт остается фактом. У румынов по-прежнему экономика не восстановилась. Альпака с диглом пытается не пустить соперника в зигзаг. Хаешечки очень хорошие умеют пробрасывать. Румыны по полутое просто убегая из зигзага попадает в голову Ники. Занимает позицию на лифтах в надежде, что его кто-то будет пушить. Ну, пушить его пока никто не будет. И очень грубая ошибка допущена игроком с Ником Сори. Вместе с бомбой выйти в зигзаг и отдаться самому и оставить там бомбу это... Как говорится, ГГ Трибун снова стоит АФК Просто круто, супер, ультра Замечательный мув Надя Дорофеева в спину получает от бим -бам бума Но при этом выживает И по ней теперь есть информация, что очень Сильно затормозит э, Игроков обороны При каких-то прямых выходах Скорее всего, они будут просто ждать Ждать и дожидаться Выстрелов в свою голову А тут у нас внезапно появляется трибун Который подбирает бомбу И Альпака просто пропускает своих соперников На точку Б Дабы, видимо, позже оформить ретейк Но с 30 хелспоинтами И отсутствующими дефюз китами Будет сделать это не так-то уж и просто Надя Дорофеева 9 хп И абсолютно нет понимания Откуда ждать соперника А вот трибун со 100 хелспоинтами Все-таки убивает Альпаку Здесь, конечно, повезло трибуну, что Альпака не заваншотил Любой ваншот, любое попадание в трибуна, в район головы, скорее всего Ставило бы точку в раунде, но совсем с другой стороны Тем не менее, без везения Counter-Strike а также не бывает 11-9, румыны позади И в кое-то веки СНГ-тим закрепились в своем перевесе Ну, папа Уте гений Гений И я не знаю, как еще сказать. <laughs> не в обиду, конечно же, игроку СНГ-тим. Но то, что он сейчас сделал, было малость. Немножечко, по-моему, неадекватным поступком. Зачем с гранатой в руках выбегать на мину? <к RPG> простите, дамы и господа. Выход на точку Б. Не хотят разменивать э, игроки атаки своих погибших тиммейтов э, Что очень и очень плохо Надя Дорофеева делает все-таки минус Также и трибун фрагом отличается Но ну, теперь надо удержать э, точку Б А для начала хотя бы бомбу бы на ней поставить не мешало Никем забирает Надю Один в один ситуация вместе с трибуном Трибун у нас вообще действует в спине Ну, на топл очень сильно Слишком много шороха создал Я делаю ставочку на то, что это 11-10 Но сейчас посмотрим Ну, не, не увидел ствол, торчащий из-за стены. Видимо, не увидел. Не увидел, однако выиграл. Вот это неожиданность. И вот тут я уж точно, точно, точно э, не ожидал. 12-9 СНГ. Ребята забирают... На секундочку, 12-й раунд в этой встрече Румыны теряют экономику Не полностью, какие-то девайсы все-таки сейчас, конечно же, будут куплены Потому что перед этим, как вы помните, была серия из двух экономических раундов И если уж как-то напрячься, то деньжата можно подсобрать А вот в следующем раунде, в случае поражения э, и отдачи 13-го раунда оппонентам Будет все очень и очень непросто ну что, флеш на амидал, альпака под нее выходит чекать и никого не видит Удивленная альпака продолжает расстреливать стены Как-то ребята из СНГ странно на расслабоне играют А здесь, как ты видишь, кстати, Юр, вообще никто не напрягается Альпака минусует трибуна И хаешечка от вайпера приговаривает альпаку к смертной казни Манескин минус Надя, ну и вайпер минус Нике Ш, просто коротко и ясно, ш э, Забирает вайпера Почему Вайпер пытался в соло действовать э, в коннекторе, для меня лично загадка. Папа Утте вместе с Сори остаются вдвоем. Зря, кстати говоря, Сори открывается так широко и... This, we... uh. Серьез, ли? Серьез ли? Ну ладно. Допустим. 12-10. Периодически просто действительно такие смешные моменты бывают. Вот, вот не в обиду игрокам команды СНГ, но румыны настолько сильно не тупят. Как это делают СНГ Тим. <смех> ну, просто достать нож и бежать в коннектор в надежде, что тебя, типа, не догонит вражеская пуля или что. Ну, это смешно тебе до коннектора еще полкилометра было топать. Да и, и было два соперника. Два. Два живых игрока обороны. Бим-Бам-Бум и Манескин. Непонятно, где был второй. Он мог быть спокойно в коннекторе. <связывая> ну, ну ладно, что, что уж получилось, то получилось Как сыграно, так сыграно Румыны спасают свою экономику, берут 10 раунд И, в общем-то, все весьма пока что неплохо Они имеют неплохие шансы по-прежнему даже на победу поиграть в этом матче И аккуратное открытие от Блинка От Блинк Вайпера, простите Даблкил от Ники и бим-бам-бум-бум -бум. Просто бим-бам-бум-бам. Раунд заканчивается поражением для ЦИС-Тим. И счет 12-11. Я думал, только я так умею тупить. Ну, видишь, Юра, оказывается, нет. Оказывается, ребята из СНГ-Тим тоже умеют подтупливать. Ну, в общем-то, не страшно. Не все же, как говорится, профессионалы и не все должны, как, например, Надя Дорофеева, 30 на 18 идти, ну или как Альпака 30 на 14, да, кстати, у Альпаки статистика даже получше. На 4 смерти меньше, между прочим. Но в противовес любому 30 на 18 всегда есть 11 на 20. Статистика, в общем, на ваших экранах. Если хотите, можете поставить на паузу, посмотреть. Ну, а мы едем дальше. А теперь, кстати говоря, только один девайс есть у команды СНГ-ТИМ. Я не знаю, зачем было покупать вообще, в принципе, этот один девайс. Но, может быть, это и не будет являться ошибкой. Нужно смотреть, конечно же, И сход матча по Ну, просто бегает. Вот заметьте, вот все хедшоты, которые он делает. И когда они попадают в экран, он просто делает их на ходу. Он просто бежит и увольняет Видите, и сейчас так же получилось Монеткин последний и его вырубает Вайпер Какой-то очень жесткий экономический раунд От СНГ Тим И у меня вот вопрос назревает Достаточно, на мой взгляд, логично и закономерно. Если СНГ Тим Могут брать раунды, сыгранные с пистолетами Да, то есть даже не нужно приобретать девайсы Достаточно, в принципе, вооружиться Ну, глоками и одним калашом а, а Папа Ута Вообще, в принципе, достаточно Приобрести просто дигл. Зачем? Зачем покупать что-то еще, кроме дигла и одного калаша? Сори. В затылок попадает бим-бам-бума. И Надя Дорофеева совершает, конечно, смешную, опять же, ошибку. С еще и взрывает тиммейта. Боже мой. Зачем была эта хаешка, но ну, если там в упоре соперник стоит, зачем туда хае кидать? Ну, просто выйди и убей, зачем? Вот, блин, настолько было острое желание реализовать хаешку, которая была куплена. Ну, типа, деньги же не зря я потратила, правильно? Я купила хае, я должна ее кинуть. 13-12. Отдача раунда исключительно за счет стараний Нади Дорофеевой. Без обид. Но это компенсация за то, что единожды она принесла победу в раунде в соло. да То есть, эйс она сделала. Теперь она помогла немножко заруинить. Убила тиммейта. Потеряла кучу времени. Ну и, в общем-то, все вы сами видели, дорогие друзья. Девайсы, опять-таки, у ЦИС Тим не заходят. Зато заходит, блин, парадоксально, но заходит пистолет. Трибун. Минус бим-бам-бум Да, абсолютно правильно Би Минус бим бам бум бум. Ну а следом выход на Б А, правильно, где гранаты? А где флешки? Хоть одна, пожалуйста, покажите мне ее Дым вижу, а где флешки? Папа УТ минус Манескин Дымочек кладется и Надя пытается поставить бомбу Тем временем Вайпер разглядывает свою подругу Почему бы и нет? В зигзаге находится некий вот это хэдшот. Минус Надя. Ну, следом на Форесте должен сейчас, конечно, погибать Папаута, по насколько я понимаю. Но нет, он не погибает. Более того, огрызается и убивает своего соперника. 14-12. Парадокс всей встречи заключается в том, что обе команды... Спасибо большое за подписочку на Твиче. Сильв Козлов. В общем, вот, все заключается в том, что... Обе команды плохо отыграли за сильную сторону Что румыны выиграли атаку Что СНГ-тим Сейчас близки к тому, чтобы выиграть этот матч Как раз-таки находясь в атаке Ну ладно, хвалить раньше времени не буду Потому что все мы все прекрасно понимаем СНГ-тим могут в любой момент Просто взять и отдать Что-нибудь неприятнейшее ну, под Форстом у нас находился Манески, но успел забрать он перед смертью трибуна. Вайпер дал размен и отправился в кухню охранять позицию от приближающихся игроков от обороны. Заметил, заметил оппонента. Тем временем у нас, кстати говоря, Альпака и Ши погибают, а Вайпер с Хаешки все-таки добивает Бим-Бам-Бума. Ники последний. Ну и космосом будет то, что игроки атаки все могли сейчас разбежаться с точки Б. Все, да не все, Ники забирает Сори. И можно просто сидеть и деппить, да? Забегает на Форест, отправляется в кухню. Да Ну, это наглость. Наглость сумасшедшая, конечно же. 15-12. Благодаря стараниям Вайпера последний игрок был убит. И счет становится, как вы видите, матчпойнт в общем на табло. СНГ-тим. Должны взять один раунд для победы, а румыны 3 до овертайма. Опа, 1.6. Привет, Санчатик. Привет. Лайкосик. Витя, привет. Привет. Да, на 1.6 абсолютно. Такой Дигл. В коннекторе не работает у Ники. Не работает Дигл. Печаль. Зато у Манескина помаз. Просто трипл кил. Нужно четвертого. Четвертый кил от Манескина. Нужен, нужен Эйс. Сори. Сори, но вы должны быть убиты и именно Манескина. Манескин пос... не последний, он... Да, все-таки делает, эйзер, дорогие друзья. Прибежал за пятым минусом как раз-таки в тот самый момент, когда Сори перезаряжался. Ну, это просто что-то с чем-то. Просто что-то с чем-то. Форсбай берут румыны против нормального девайсного раунда у снг тим Раунд номер 29 стартует в нашей встрече Снова трибун, видимо, да, стоит АФК Трибун, кстати, постоянно стоит АФК Не знаю, чем там настолько сильно человек занят, что он каждый раунд стоит АФК Вот Просто, просто я не знаю, чем можно, чем можно быть постоянно занятым Минус от Сори Ш, погибает, кстати, я прошу заметить, там теперь даже АВП есть АВП, кстати, у Вайпера, но он стоит в дымах, и реализация АВП из дыма, и, да и из ямы, да и на поздних таймингах не самая, конечно, лучшая идея. Опять-таки, у нас есть гранаты, которые мы, ну, обязаны выбросить, вместо того, чтобы начинать перестрелку. Уже не первый раз эта ошибка создает сложности у СНГ. Тим Сори забирает бим ситуация 3 в 3, Ники погибает в нычке от рук Надя Дорофеева, минус от Сори и также погибает от рук команды СНГ Тима. Счет в матче становится 16-13. Дорогие друзья, это...